Туя Западная, барабан Двухлетка. Здравствуйте, уважаемые друзья, продолжаем обзор нашего интернет-магазина питомника Хвойный дворик. В этом видео у нас Туя Брабан Двухлетка. Туя Брабан Двухлетка. Ну вот сеянцы, в принципе вот один сеянец корневая у него очень хорошая тоже 18 сантиметров как и колонна у нас ну, примерно от 10 здесь тоже есть и такие посылаем 10 сантиметров туя западная барабан идет в основном на игры на фигурные стрижки и так в принципе в одиночных посадках довольно красивая растет очень быстро туя западная барабан неприхотлива то есть растет в год примерно по 30-40 сантиметров, а где и 50. Да, она не такая, как колонна набитая, но вы видите, да, в разные стороны, и тут сразу заметно, отличить от, от той колонны ее можно. То есть вы видите, да? Вот такие лопухи у нее нарастают. Ну это со временем формируется, и поверьте, они такие красавцы бывают. Особой популярностью он не, не пользуется, потому что ну, раскидистый. Его надо постоянно постригать, чтобы держать в форме. В отличие от той же колонны. А растение очень хорошее само по себе. Из него я делаю и шарики, и изгороди, и тежерки, и просто фигурки, и ну, на изгороде, да хорошо идет, еще раз повторяю, да растет высоко, до да, 5-6 метров, но такой <coughs> хорошей, красивой пирамидой, как ель в принципе, только в Туре это вот получается, и тоже неплохо смотрится где-нибудь поле, например, вот в мощных посадках, если они, за, за ней ухаживать и следить, Морозов не боится до 45 градусов выдерживает морозов. Более неприхотливо, чем все другие западные туи. Вообще туя западная, сам вид туи западной очень, очень неприхотлив. Если вы услышали туя западная, то это неприхотливость, значит. Ну, на, на этом обзор Туи Брабант двухлетки, я думаю, закончен. С вами был день Филимонов и питомник понял. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всего доброго, удачи!